Молодец. Силай. Ага, не торопись, стали, потом опускаем ручки. Все, молодец. Дальше. Пяточку заднюю. Ага, дальше. Пяточку заднюю. Дальше. Угу, ладно, дальше. Ну ладно, все окей. Дальше. Пятка. Дальше. Пятка. Дальше. Э, стой, стой, стой, стой. Дальше. Стой. Вот, молодец. Все. Закончил. Да, давай. О, забыл. Прыжок. Все, молодец. Помнишь, я тебе говорил не по дуге, а вот так. Тогда ты не будешь назад падать. Давай. В спинку прогни. На Накрыв. Ну ладно, давай. Прыжок. Встаем. Давай. Прыжок. Дальше. Последний раз. Давай. Даем. Все. Последний подход. Ну, ну почти еле ест. Ага. Да, молодец. Назад сместись. Ага, хорошо. Да, умница, молодец, хорошая девочка. Ира всю испортила. Ага. Вверх мощно. Ну, нормально, да, попытка есть. Хорошо, ладно. Имеет. Не мешаем. Да, хорошо. Сиди, сиди. Вот, встаю. Тазик чуть по, не, ноги уже, ноги уже на старте, давай. Ага. Эй, не наклоняйся, Встаем. Ну все, нормально. Пока. Наклон не сделала. Еще раз сделаю. Ага. Да. Алиса, я тебе положу на плечи, ё-моё, побрось. Тебе на плечи надо, брось. Пока, okay. Кий. Да. Чуть-чуть будете -чуть постарайся в плечах проходить. Ну ладно, пускай. Все. Да, нормально. Угу. Спинку держим, поясничку прогнула. А, ну сейчас хорошо, да? Сейчас ничего не сползло. Нормально, да. Давай, один.